Какой язык программирования учить не программисту? Казалось бы, достаточно сложный вопрос, поскольку зависит от ваших целей, языков очень много, нужно смотреть на разные особенности и тому подобное. То есть вопрос сложный, но сложный вопрос есть простой ответ. Если вообще задаете этот вопрос, то учить вам нужно питон. Почему питон? Две причины. Потому что, во-первых, питон — очень простой язык с точки зрения синтаксиса и правил, которые там используются. На нем легко начать писать, он очень похож на просто английский язык. Выучить его будет очень легко. Я рассказывал в отдельном видео, что питон можно изучить фактически за неделю на таком неплохом стартовом уровне. Если вы до этого не учили никакой язык, то лучше начинать с чего-то простого. Питон – отличный вариант. Вторая причина, почему питон классный язык для непрограммистов, потому что питон э, обладает огромным количеством библиотек, э, написанных на плюсах, работающих очень быстро и эффективно. Поэтому вам не придется изобретать велосипед в куче случаев, начиная от сортировки данных и заканчивая обработкой изображений э, и э, машинного обучения. Все уже готово за вас. Вы просто берете, подключаете нужную библиотеку и пользуетесь. Библиотеки — офигенная штука, потому что вам не придется э, изобретать велосипед. Вы берете готовый эффективный код, вставляете его в свою программу и пользуетесь на здоровье. И этот код покрывает огромное количество вещей. Таких библиотек не так много в других языках программирования. В питоне же их огромное множество. Ими пользуются и крутые инженеры. А если вы только начинаете свой путь в программировании в питоне, то воспользуется отличным готовым решением, сам Бог велел. Теперь возникает вопрос: а зачем вообще учить программирование не программисту? Вполне резонный ответ на желание учить программирование заключается в том, что чтобы стать крутым программистом, нужно потратить много и много лет и много усилий. Если у вас нет такой возможности вложить много времени в изучение программирования, то, наверное, нет смысла это делать, потому что все равно в Google не возьмут, в Яндекс не возьмут а, посредственных программистов и так пруд-пруди. Да, если вы хотите перейти в программирование. Но если вы не хотите перейти в программирование, а лишь добавить себе новый инструментарий программиста в вашу текущую работу, то изучение программирования сильно поможет. Потому что инструментарий, который принесет программирование, он огромен и применим много где. Например, в обработке данных. Если что-то не лезет в Excel, или в Excel слишком долго работает, или по какой-то причине неудобно обрабатывать, вам в помощь пандус. Если вам нужно автоматизировать какой-то процесс, подготовку отчета, который вы делаете все время, или даже рассылку каких-то имейлов, вы запросто можете сделать это в Python. Кроме того, в Python сейчас даже делают программы, которые рисуют картины, или создают музыку. Получается такой творческий процесс машины и человека. И часто это делают вовсе не крутые программисты, а э, художники, музыканты, которые заботали программирование немножко в Питоне, подготовились, изучили чуток машинного обучения и применили это в своей работе. Результат офигенный. Ну а насколько успешно применение Питона в творчестве, э, показывают недавние аукционы. Ну, в общем, вы же не спрашиваете, зачем учить английский язык. Вы же не собираетесь быть преподавателем английского языка или с переводчиками. Нет, не собираетесь. Но при этом английским языком вы пользуетесь очень много. Скорее всего, в работе, в путешествиях и тому подобное. Так вот, питон — это новый английский, который нужно использовать в работе точно так же. И который принесет огромную пользу, если им правильно пользоваться. И для этого не обязательно быть программистом, достаточно выучить совсем несложные инструменты. Поэтому учите и вам воздастся. Окей, ну а вы что думаете? Может быть, действительно все-таки не стоит учить программирование и тратить время, если вы не программист? Или стоит? Может быть, нужно учить какой-то другой язык? А может быть, всем нужно стать программистами? Вряд ли, но все же. Поделитесь своим мнением, мне очень интересно выслушать. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Подписываясь на наш канал, вы прокачиваете себе карму. Все, до следующего раза. Счастливо!